как же это извращения, как это жрать-то можно? <плес> <плес> <плес> ну, мать, побойся богу, еще времени вечер, так что не работаем. «И не аморку, <плес> Закопал и убил. Все, все было сказано. Дамы на кухню, прошу пожалуйста. Сейчас в этом зон подожди, 5 секунд. Входим, входим, входим. Поехали! Поехали. Ну ты прикинь, вот такая вот вкустяшка вот мне вчера попала в ручки, вот так хорошо было. Mm -hmm. hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайв, да. И сегодня с вами будем смотреть Бал Тимура, да, правильно, потому что больше кто-то реакции не выпускает мормок, пока забросил. А, кто там, Валера, гостер, пока на отдыхе, либо делает видосик, хуй его знает. А сегодня Балтимор спустя так три дня, три или даже больше, два дня, выпустил видос, ну и все. Так что погнали смотреть Балтимора, потому что больше у нас ничего нет. Погнали смотреть. Заставка с 2000 -го года никак не поменялась, это я прекрасно понял. О, пубы г Еще не сдохнув при том. <мас> Ладно. No, God! No, God! А, типа, прикол, типа, в пиццу. Ну, типа, есть же пицца, которая продается на нас. И все такие думают, Господи, какое уже это возвращение, как это жрать-то можно. Вот. Сука. What the fuck? да да да это я уже видел. Oh, no. вот сука где рипли вот я жду рипли чтобы она пришла и сожгла это все к чертовой матери где она где она пропадает хрен его oh. знает. Но пока можно не продавать а что продать будет, если пепси пропустить через фильтр а пепси да что-то так это кока-кола uh, ну ладно Hole. А, кстати, я еще не понимаю, зачем люди а, катаются на роликах, вот таких заведениях, потом е и отвозят еду, а потом, в чем прикол, страдают люди, потому что у них на машине все это говно, а потом еще проблематично, это все нахуй оттирать, а потом еще а, работники не получают денег. Зачем это делается? Хуеву его Iron, gold, lapis, diamond, Человек Лада. работает дальнобойщиком, блядь, дома бывает месяц, точнее, в рейсе один день дома, и что он делает свой отпуск? Конечно, он едет куда-то, блядь. <звёк> <звёк> Скачал симулятор этого дальнобойщика. Красава! <звёк> в артоне системы заработать много баблишков. Сихуи, Сэр, сэр. Ой, ты я пока да, да, августа месяца. Пип, пип. Вот эта машина, вот эта машина, вот это я смотрю. Опа. Раз, два, три, четыре. Если вам нужно скинай если вам нужны скины XGO, то забудьте про них нахер и продавайте на других площадках. Если мы все вместе делаем кажется, правильный выбор, проголосуйте за меня. Я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему. Это как это? точно есть он уже накозячил такой, я сейчас еще, еще там... Ребят, я там немножечко подправлю там, вот чутка, и все будет нормально. Красава. Опа! Краба! Крабик! На нахер. Крыша пробит. Да, для чего я живу. Опа. Алиса, no. что должен делать мужчина по дому? Мужчина должен жрать, раскидывать носки по дому лежать, на диване смотреть телевизор. Все остальное должна делать жена. Закопал и убил. Все, все было сказано. Дама на кухню, прошу, пожалуйста. Ты маленький ребенок, который пришел. Ну, пф, так я и работаю, в принципе. Так, <laughs> я ну, ничему ты, здесь ты не удивлен. Берешь, раскачиваешься. На качелях А они, блядь, с сюрпризом. класс и -и Сейчас будет этом Подожди, 5 секунд. Входим, входим, входим. Поехали! Поехали. Да подожди, музончик был нормальный. Куда-то все ушло-то. Oh, да, а зачем? А зачем грязно-то? Да ну, не надо так. Золотой медаль, аттестат. Не, я знаю, что потом, к, когда придет военком, когда придет а, работа, это у не будет нужно. Вообще не будет нужно. Так что man, согласен. Salute. А, ну либо Яндекс, да, ну конечно. Либо МакДональдс. А ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. И такой уж банде в дал. Они там что, горгон ведут что ли там принесли? Конечно, все поднимаю, но не настолько. Арбуз. И зрительный быстро съел. Блин, кстати, я вчера арбуз попробовал. Сейчас даже фотку покажу. Очень даже, скажу, неплохой. В концу вот июля-то. Вот такой арбуз. Ну ты прикинь? Вот такая вот вкусняшка. Вот мне вчера попала в ручки. Вот так хорошо было. Ммм, вчера так кайфовал. Ммм. нахуй! О! Андрюха! Это Андрюха! вот мои пьяные друзья копия. Мужчина, который а, опирается на то, что нужно женщине. Не плевать, что он захочет, когда он захочет а, это он себе пусть дает. А, правильно закрыл женщину, а, точнее, посудомойку. Ой, прошу прощения. <звы> Допустим, ой-ой-ой. Сукры. не смог... Ну, бля, процентов так 50. Поверю. А так бы не убил. Да, я уезжаю к родителям. Техника безопасность, Не забываем. Сегодня ты же сможешь сам себе еду приготовить. Смогу, смогу. Зай. Любимый. позвони. Не-не-не, если что, я сразу вбухал там этот... Uh, в пивоварне у нас там 2 метра дойти Так что такое Я себя прокормить спокойно смогу <клышленный> Только 20 тысяч оставить на неделю Это когда бензин закончился что-то я забыл. Бензин же, да, да, да, если ты рабочую. Да-да пицца, потом еще и друг говорит, поехали покатаемся. Да, и ты такой смотришь, такой, да-да, а мой бензин сказал, привет, он такой, да, не беда, поехали, я сейчас тебя прокачу. Он ну, вот этот уже прикол мне заебал уже. С этой телкой, блядь. Да. Опа, откину. Сап, а на чём он висел-то? А, там типа может и верёвочка такой А, а чё, мышь его ноги забыл? Ну, ест он. оп -па, па па па па па а если ты не пристегнулся? Вот, вот, я знаю такого одного дебила, который у меня... Когда я дал машину, он говорит, я, у меня тут кататься, я профессионал в своем деле, сейчас там черепера и все будет, он, короче, у меня стартанул с ручником, у меня машина такая, оп, твоя, чё, блядь, и я такой смотрю, больной, а ты что сделал-то, говорит? Говорит, да я вроде, блядь, нахуй, передачу поставил там. Говорю, а ручник, блядь, кто будет ставить, я, что ли? Все привыкли на автомате кататься и про ручник забывают. Удивительные люди. И при том, чем прикол, он мне сейчас сказал, говорит, а я умею водить, я такой, говорю, ну да-да-да, посмотрим. Ч, День два раза вот это упражнение делает позвоночник, не будет, болеть. О, да. О, я. Лягушка. Ну, мать, побойся богу, еще времени вечер, так что не работаем. Оу, Нас. What the fuck? What the fuck? I see you. Это And -e you act like a bad mm. right, birthday Opa. dinner for the Sochi big three years old. He's got steak, mm. sweet potato... <coughs> <is Mario coughs> Прикол... <связывая> да, вот так произошла те это Тихо Не, не Тихоокеанская, как это... резня называется. Короче, была резня такая, <связывая> <связывая> Бля, я забыл, как фильм называется, Господи. А А, Техасская, типа в Техасе же была, Техасская резня бензопилы, во. Хороший был фильм, я не помню какого года, либо 86, либо 74 года, что-то такое помню было. Потрясающе, а вот как дальше пошло, полное говно. Так что вот, сегодня в мы бал мы балтийморестли, кому понравилось, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще, конечно, не подписались, и нажимайте на колокольчик, всем удачи и пока-пока.